Всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещает. С выпуском iOS 11.2 бета царь горы iPhone X получил несколько новых эксклюзивных живых обоев. До сегодняшнего дня казалось, что установить эти самые картинки на практически любые устройства компании нельзя, однако сделать это более чем реально. Приготовьте свои айфончики и устраивайтесь поудобнее. Первое, что нам потребуется менеджер по загрузке видео с любых источников офлайн загрузчик, а также программа по Конвертации видео в живые фото Into Live. Установили. Молодцы! Далее вам необходимо скопировать ссылку из описания к этому видео и вставить ее в только что скачанный загрузчик в разделе Браузер. У вас откроется Google диск с предоставленными на выбор видео с iPhone х. Выбираем любой файл и в диалоговом окне выбираем Скачать. После в разделе Файлы тапаем на три точки вот тут и открываем видео во втором приложении Into Live. И все. Остается лишь сохранить картинку, перейти в галерею приложения Фото и установить обои на экран блокировки. Кстати, по поводу качества среднего уровня, сами видеозаписи не вах какие шикарные, 720 на 1280 пикселей, такое себе разрешение, чтобы на выходе живые обои от iPhone X не теряли в качестве. Вот такая история. Не забывайте оценивать данное видео, а также делитесь этим роликом со своими друзьями в социальных сетях. До скорых встреч, пока!